Здравствуйте, уважаемые мамы и папы. Я, а, Меня зовут Владимир Шаров. Это такая небольшая а, самопрезентация. Я собираюсь а, заняться обучением а, детей а, чтению и письму. Вот, Но детей, а, как бы я не знаю, сейчас дети рано начинают все у нас и читать, и писать уже. Может быть, кому-то это очень легко дается, кому-то не очень. Вот, но смысл в том, что я могу посидеть с ребенком, то есть как бы как няня, то есть присмотреть за ребенком. Но в это время, чтобы не просто, конечно, могу и поиграть детей, детей люблю, могу могу и играть с ними. Это как бы дети, конечно, если с трех лет, конечно, они должны больше Играть. Ну и обучение, само собой, тоже в игровой форме. И чтение письмо материалы все а, непосредственно. Может какие-то есть у вас уже материалы, а, кубики какие-нибудь, а, тетрадки, а, книжки. И у меня также есть а, обучающие материалы. а Это все я а, могу сам а, принести, предоставить. Вот собираюсь я этим заняться. Почему? Потому что, собственно, мне нравится и читать, и писать, и также пишу я очень много. Как на русском, так и буквы на всяких иностранных языках, которые только, которые только смогу. С буквы корейские это могут быть и арабские буквы, и в общем-то, ну на латинице не так уж очень. Вот с, англи с английским я не скажу там вот. С немецким, с английским это вряд ли я смогу помочь. А что касается вот нашей русской азбуки, ну, может быть, может быть, что-то... Ну, для детей маленьких, конечно, азбука, буквы, как они пишутся в тетрадке, да, для школьников, это еще рановато. Просто, может быть, печатные буквы, также чтение, письмо. Вот, для детей постарше, у кого, может быть, не получается с почерком, потому что далеко не все любят писать. Впрочем, может быть, это и не так важно, но все-таки писать более-менее, чтобы понятно было, что написано в тетрадке, я думаю, учителя будут только рады этому. Вот Я думаю, что кого-то я смогу это научить. Почему? Потому что я это люблю делать сам, м -м, умею делать сам, и поэтому кажется что передать это я смогу если конечно ну мы найдем э, мы найдем контакт но ну, я э, практически со всеми детьми нахожу легко контакт потому что ну, как бы я считаю что дети-то немножко они отличаются от взрослых это какие-то другие люди и поэтому мне ну мне с ними с ними легче честно говоря потому что они всего того что ну во взрослом мире уже да всего этого они Далеко от всего То есть, они простые, они, ну, конечно, разные дети бывают, но в основном они любят, конечно, играть. И кто-то, может быть, с малых лет уже заинтересованный чтением, да, и, конечно, это надо. Вот, а хочу сказать, почему я так это предлагаю, да, все это вам без всякого, так сказать, образования. Образование у меня самое простое. Самое, можно сказать, профессионально-техническое образование, их даже два. Это как бы старое образование. Можно так сказать, рабочие, Рабочие специальности, да. И также еще образование плетения из лозы. Это я получал уже потом. Плести, корзины из лозы тоже профессиональном училище. Это как бы по, по направлению, можно так сказать. Ну, собственно, по моему тоже желанию. Вот И а, что еще? Ну, еще всякие самообразования, что касается языков. Курсы различные. И вот вы можете зайти, посмотреть. Ну, основная, сейчас у меня основной род деятельности, это курьерская деятельность, доставка в Ленобласть, а также, а, ну, и по городу тоже иногда. И а, почему я хочу? Я веду группы вот вы можете тоже зайти и посмотреть страницу вплоть до она наверное три года уже ведется то есть это моя страница и все тут все собственно про меня и написано как я что, что говорю что думаю да не скажу что я как бы такой как бы человек идеальный то есть но достаточно добрый спокойный и, и детей люблю с ними играть и Люблю также и писать. Вот чему я еще... Да, потому что посидеть, как бы поиграть, это может няня. Присмотреть, да. А что-нибудь такое сделать именно, чтобы заинтересовать ребенка в обучении. Ну, значит, тех, кто постарше, я не знаю. А вот начи... начиная, да, вот 3-4, может быть, 5 лет еще до школьников. А вот это хочу я предложить вам. Конечно. Ну, как у взрослого человека бывают у меня всякие проблемы, да, бывают у меня всякие, может быть, такие э, вещи, которые э, которые я могу что-то сказать, какое-то резкое слово, ну, не ребенку, естественно, а вообще все в сети высказаться. Ну, а, а так, в принципе, мне, э, мне это не надо. Э, вся, вся эта... Все эти перепалки, да, я хочу заниматься тем, что я люблю и э, умею, и принести какую-то пользу людям тоже. И вот группы, э, группы ВКонтакте, проект у меня в основном, э, не в основном даже, практически все группы для инвалидов. В этой группе я модератор, это не моя группа, здесь я модерирую, а остальные все группы это мои. Проекты для инвалидов. И а, также а, разные... Вот я хочу вам показать. Изучаем русский язык Ёж. Эту тоже группу я веду. Но сейчас пока здесь немножко... Немножко затишье. Здесь это все мои, все мои родственники. Не все, конечно, но, но некоторые из моих родственников. А, по, а, линии, по линии матери... А, вот, и здесь у меня алфавит в основном. Да, вот здесь такую, <смех> это такая она смешная. Мы писали, мы писали, да, наши пальчики устали. Это в школе у нас было. А, здесь у меня для детей а, я, как бы это можно сказать, как товар выложено, да. Но, наверное, я все-таки не, не буду это продавать, потому что зачем я это буду продавать? Здесь всякие альбомы и альбомы и тетрадки книжки вот учимся писать буквы то что я говорил да у меня это обычное обычное пособие а также альбомы для рисования блокноты тетради все это маркеры также да что использовать можно в обучении может быть это будет у меня еще что-нибудь появится потом по ходу дела вот, это я в Санкт-Петербурге нахожусь, и в Санкт-Петербурге могу проводить такие занятия с детьми по всем районам, может быть, даже и по области, так как у меня проезд льготный, спокойно могу приезжать. И что я хотел показать? Да, вот изучаем русский язык, это у меня группа, в принципе, для всех. Может быть, кому-то, вы знаете, не так легко дается русский язык, да, потому что у меня для буквально... Всех детей, может быть, дети. Ну, конечно, многие уже на двух языках говорят, да, может быть, дети не русски не родной язык, у них не русский. Вот, для таких детей тоже, естественно, для всех, потому что для меня нет никакого различия между там национальностями, религиями, расами, полами и так далее. То есть не абсолютно все равно ребенка и. И также и взрослый ребенок, и взрослый по религиям, то есть ни, никого я не собираюсь это разделять, все, потому что дети есть дети, и все, и все люди, все люди, братья, я так считаю, братья и сестры, да, это мое глубокое убеждение, хотя, конечно, у меня бывает. Приступы, э, приступы э, ненависти, ну, к нехорошим таким вещам, которые происходят, э, к всяким войнам, допустим, или к какому-то обману, или к чему-то такому, вот бывает. Ну, э, я стараюсь заниматься, опять же, делом, которое люблю, языки изучать, и э, в том числе вот в этой группе вы можете посмотреть, э, посмотреть здесь э, уроки по... Уроки... Ну, здесь радио-видео-код где-то было, да, для инвалидов это я веду тоже иногда. И здесь вы можете посмотреть непосредственно уже а, правописание да, по теме. Но это я делал вообще для всех, для взрослых, может быть, для иностранцев, может быть, кому-то. Но пока здесь в этой группе мало таких. И, в общем, мы в основном тут пишем. Мы пишем «А», мы пишем «Так». Прописью такие буквы. Вот мы пишем здесь. Пока у меня для детей это не очень сделано. Но я надеюсь, что детям это тоже пригодится. Пока я не веду это как детскую группу. Но, наверное, я буду в связи с тем, что м, собираюсь так. Ну, здесь есть, конечно, такие <смех>, выпуски. Да, там поет гражданская оборона. Конечно, детям это слушать. Э, э, ну, еще рановато, конечно, наверное. Вот. Но в основном все. Э, все в основном по-доброму вот для детей для детей, конечно, слушать такие уже взро взрослые песни. Ну, когда они вырастают, они сами больше нас уже знают и больше нас слушают. Я так думаю, что родители находятся. В таком а, неведении, что может быть ребенок а, их а, ангелочек. Он, конечно, ангелочек, но где-то как-то выучил он все уже слова, которые надо и не надо. И все, что надо и не надо, он сам где-то уже посмотрел. Бывает и такое. Вот песенка для ребятишек. А, такая, такая, можно сказать, что колыбельная. Это я написал. Написал для племянницы, для Ксюши а, первая часть. Это когда и годик исполнился. А, вот, ну... А, также вот разными языками я интересуюсь. И здесь можете посмотреть. Ну, здесь, собственно, такая... Вам-то это уже вы все это знаете, да, все нашу азбуку. И вот тут я пытаюсь рассказать по э, большинству для иностранцев. Но это, конечно, для трехлетних еще рановато. Можете посмотреть, если вам что-нибудь... Э, что-нибудь. Это у меня такое был на сайте. такой. Этот сайт сейчас не знаю уже где. Такой небольшой я сделал э, лендинг пейдж, такую страничку. Вот, и в принципе в этой группе, да, почему я говорю, что это как уроки идут, одновременно это и присмотры за детьми, да, и одновременно уроки. Здесь, конечно, это все выкладывается в свободном доступе, это все дел делается вообще, э э все мои проекты, да, они все благотворительные и, и дел делаются, ну, кроме «Доставки в Ленобласти», и по городу это мой заработок курьерский вот а так как сейчас это я что-то не очень э, нахожу я решил еще такую сферу деятельности для себя открыть хорошую я так думаю да это обучение детей письму чтению и красив красивому письму ну там уж как у кого получится я надеюсь что получится красиво да потому что сейчас и пособия тоже выпускаются Конечно, сейчас дети больше все с телефонами, с телефонами, но э, рисовать тоже любят дети. Если любят и рисовать, и чертить, может быть, и, пис и писать тоже. Не только по нашей, э, по нашей методике. Но, в общем-то, конечно, это навык. Конечно, это надо сидеть и, э, и писать, чем-то заинтересовать. Да? Ребенка, человека, чтобы он сидел и все это обводил, все это все это писал. Не так-то это и просто. Вот. И поэтому здесь я буду по мере возможности тоже такие уроки давать. Если захотите, можете смотреть. Если кому-то не нужен присмотр, да, заходите, смотрите совершенно свободно. Для детей. То есть, да, здесь уже не будет больше сложного ничего. Здесь будет для детей. Я постараюсь так. Вот. И непосредственно а, сам а, как бы присмотра, да, плюс обучение. Я я так думаю, что где-то на, на 4 часа это а, преимущественно вечернее время. Может быть, вам надо куда-то отойти, куда-то по делам или а, куда-то съездить. А, то есть 4 часа. И эти 4 часа, конечно, мы а, не будем. С ребенком, то есть, ну, ребенок, если ему там 5-6 лет, в принципе, можно оставить одного, да, но лучше, чтобы э, кто-то был. Ну, конечно, у вас и есть знакомый, кто может посмотреть, да, с ребенком. Но э, я вот предлагаю такой присмотр плюс обучение и э, именно чтению и письму. Вот, и э, все это у меня... Почему? Не хочу тоже я это делать как заработок, но с другой стороны, а что, что остается, потому, потому что тоже надо как-то что-то есть нам с котом, да, мы с котом вместе, но кота я не могу обучить, ну, немножко так, конечно, чтению письма, он в основном у меня ведет радио видео кот эфиры, ну, в общем, он такой, такого плана. С чтением и письмом у него не очень, поэтому как бы мы с котом, конечно, к вам, если к вам, да, приезжать по по обучению проводить уроки, да, конечно, мы без кота. Кот у нас будет только где-нибудь, где-нибудь он будет ждать дома. И здесь, собственно говоря, все. Все есть, даже азбука наша, старая азбука, да, цер церковнославянская, как ее называют, то есть азбуки, веди, вот это все а, тоже кому-то, кому может быть, это надо, то есть может быть кто-то в православной семье. Вот я, несмотря на то, что, да, вступаю, вступаю в группу, смотрю, разные религиями интересуюсь, вот, также и просто христианство мне не привязанным никакой конфессии. Вот, но сам вообще, сам вообще я себя считаю православным человеком. Вот, и э, хотя, может быть, что-то там кому-то и не нравится, да, сейчас может быть. Ну, и бог-то с ним. Я все равно всё равно считаю, что очень-очень много, очень много хорошего это... очень много очень много хорошего в том числе и все наши святые да и все наши древние древние наши учителя они тоже очень много хорошего сказали и сделали потому что они были людьми божьими поэтому так так вот просто как бы Откидывать. Но, в принципе, и, и любая религия, то есть, если э, у вас семья, допустим, не, любо, любую религию, там, может быть, и, и буддисты, там, и э, мусульмане, да, я не учу специально нич ничему ребенка никаким, потому что я считаю, что это, ну, дети-то есть дети, они вырастут, они сами поймут. Я просто... Учу русскому именно обучение, обучение чтению письму, да, и если э, надо будет, да, для вас именно такая, такая у вас на, надобность, именно церковно-славянскому, я его прямо прямо непосредственно, как бы в процессе обучения, да, тоже, тоже могу... Его все хочу выучить, сам я его не знаю, но хочу выучить. Конечно, может быть, вам в таком случае есть и воскресная школа, да, но в дополнение к воскресной школе, я думаю, тоже это будет, будет полезно. Вот, если, конечно, ребенок, ребенок не против научиться этому, потому что все, все только по желанию, что он хочет. Ну, естественно, по по желанию ребенка, если ребенку может быть и не понравится, да, ведь не мы никто не знаем. Я, в общем-то, всегда со всеми детьми нахожу общий язык, контакт нахожу. Но мало ли что. Может быть, ребенок вообще по своей как бы по своей сути вообще не гуманитарий, да, и он может быть математик будущий или кто-нибудь кто-нибудь еще, еще такой как бы сказать, да, техничес, технические специальности какой-нибудь, может, программист, и ему это написание, ему эти буквы. И вообще не все любят читать, если честно так говоря. Вот, но тем не менее, тем не менее, тоже будет полезно ему и читать, и писать, как вы понимаете, и математикам тоже это пригодится. Вот, так что я всех, приг... всех приглашаю... Вот на моей странице можете посмотреть про меня, да, всю информацию. Все у меня все тут открыто, вот в статусе написано. И писать можете в личные сообщения, а также, э, также писать, а собственно куда. Еще телефоны у меня тут, по-моему, есть. Да, вот телефон есть, можете также э, писать э, сообщение. Это Теле2 оператор. Вот, писать смс. Почему лучше? лучше Можете и звонить, конечно, но я на звонки редко отвечаю, потому что звонят все, кому не попади. Из Москвы звонят, и непонятные звонят также еще какие-то роботы. Поэтому, как бы, вот я, если вижу незнакомый номер, я редко подхожу. Беру трубку, поэтому, как бы, можете написать именно по этому вопросу. По обучению... Чтение письму для детей 3-10 лет, но это уже, конечно, ближе к 10, там они уже читать, писать умеют, может быть, несколько поздновато, а может быть и нет, потому что неизвестно, какой ребенок. Я работал со взрослыми людьми, у которых нарушения, то есть в интернате психоневрологическом, там были нарушения. У людей ну, как бы развитие, с развитием да, ДЦП и всякие такие проблемы. То есть, возможно, и для детей не только, которые свободно все это усваивают, да но, возможно, и занятия с, с детьми, которым трудно что-то дается. Тоже как раз с такими, поэтому и... Поэтому, собственно, может быть и 10 лет, да, может быть, кто-то только-только учится, может быть, в школе не, не учится еще пока что. вот. И в интернате мы тоже пробовали с теми, кто, конечно, был способен, пробовали учить буквы с, с моими ребятами-подопечными, которые тогда были. Не со, ну, не со всеми еще, я повторюсь, да, не со всеми. С теми, кто... Так, такое желание у кого было. вот Потому что это тоже важно. Это тоже способ такой коммуникации. Также с людьми, которые... С детьми, которые, может быть, плохо. Что-то у них нарушения какие-то. Сейчас я вот пытаюсь... Даже, даже ну, начал уже потихонечку... Шрифт Брайля, да, это для, для слепых и слабовидящих. Вот хочу научиться даже и писать на нем. Сам писать и читать. вот. Но пока что я им не владею, так что, так что пока только с определенными а, детьми да, я, я могу проводить занятия. Вот всем спасибо, всем удачи. Заходите на страничку, пишите в личные сообщения. Я думаю, что это будет полезно, полезно. И также на обстаде я, наверное, наверное, тоже открою такую, такую как частный репетитор. Наверное, я такую открою страничку на обстаде. Ссылку дам потом. Вот, и а, вс всем а, хорошее настроение, до новых, до новых встреч, а, пишите, буду очень рад.